Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами научимся, как правильно и без особых сложностей составить исковое заявление о выселении. В качестве примера возьмем выселение в связи с использованием жилого помещения не по назначению, систематическим нарушением прав и законных интересов соседей или бесхозяйственным обращением с жилым помещением. Вначале, в так называемой шапке искового заявления, мы указываем наименование суда который подается иск, это районный суд. И указываем его адрес. Иск подается в районный суд по месту жительства ответчика. Далее мы указываем данные истца. Это его фамилия, имя, отчество и адрес места проживания. Указывайте именно адрес фактического проживания, поскольку туда будут приходить извещения и вызовы из суда по почте. И также рекомендуем указать телефон. Это не обязательно с точки зрения закона, но может помочь в случае, если письма из суда не будут направляться, не будут приходить, либо будут приходить с опозданием. Далее указываем ту же самую информацию об ответчике. Его фамилия, имя, отчество, адрес проживания и, если вам известен, телефон. И по делам такой категории обязательно участие в процессе прокурора, поэтому Рекомендуем указать прокуратуру или прокурора того же самого района, в котором находится квартира и к подсудности, к которой относится суд, в который вы обращаетесь. И также указываем адрес прокуратуры. Сведения о судах, о прокуратурах и об их адресах можно найти в сети интернет. Далее указываем наименование искового заявления и перечисляем обстоятельства дела. Истец указывает, что он является собственником жилого помещения, конкретной квартиры, указывается ее номер, номер дома, улица, населенный пункт. И также необходимо указать основания, по которым истец является собственником. Допустим, это свидетельство о государственной регистрации права собственности, и указываются его реквизиты, каким органам это свидетельство было выдано. Далее указывается, каким образом ответчик владеет э, своей квартирой. Ну, допустим, в нашем примере он является нанимателем жилого помещения, соседней квартиры, которую мы также указываем подробно. Э, и в качестве подтверждения ссылаемся на договор социального найма. Если у нас нет копии такого договора, что вполне вероятно, потому что он относится к другому лицу, к соседу, э, то мы указываем ходатайство об истребовании данного договора, ссылаясь на статью 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Если совместно с ответчиком проживают члены его семьи, то об этом тоже необходимо указать. И желательно указать их фамилия, имя, отчество и степень родства. Брат, сестра, отец, мать, супруг и так далее. Далее мы описываем ситуацию, почему именно мы хотим через суд добиться выселения этих людей. На протяжении определенного времени, указываем конкретный или приблизительный период времени, ответчик и члены его семьи используют жилое помещение не по назначению, нарушают права истца, обращаются с помещением без хозяина, ну допустим, если они совершили какую-то несанкционированную перепланировку, разрушили часть стены и так далее. И после данного описания необходимо сослаться на документы, или иные доказательства, которыми это все подтверждается. Допустим, если вы вызывали жилищную инспекцию, вызывали представителей ТСЖ, то составляются акты осмотра. Yeah. Возможно, вы обращались к экспертам, тогда необходимо сослаться на заключение эксперта или специалиста. Иные документы. Закон не ограничивает из ЦАВ доказываний, поэтому это могут быть и какие-либо иные документы. Показания свидетелей, ну, как правило, это соседи или родственники истца, но наиболее ценными показаниями считают суды показания сотрудников полиции. Если вы вызывали участкового, к примеру, соседи громко шумят, шумят ночью, то этого участкового также можно вызвать в судебное заседание. Либо приложить какие-либо документы, которые этим участковым по итогам Визиты были составлены. Ну, лучше, конечно, и то, и другое. Чем больше доказательств, тем лучше. Ну и, опять же, возможно, приложение фото и видеоматериалов. Все зависит от конкретной ситуации. Далее обязательно необходимо указать на досудебный порядок разрешения возникшего спора, потому что закон предусматривает обязательный претензионный порядок, что подтверждается претензией истца. Для этого, до составления этого иска, до обращения в суд, необходимо направить ответчику претензию, в которой вы просите его прекратить противоправные действия. Желательно такую претензию направлять заказным письмом с уведомлением, чтобы в суд вы приложили не просто копию этой претензии, а доказательство ее направления. Если вы обращались в какие-то контрольные, надзорные органы, то письма и ответы этих органов также лесообразно и рекомендуется прилагать. И далее указываете, что несмотря на все предпринятые вами меры, ответчик не прекратил нарушать права и законные интересы истца, то есть вас. Далее идет ссылка на норму закона, это статья 91 жилищного кодекса. Ссылаться на законодательство в гражданском процессе не обязательно, но это крайне желательно и рекомендуется юристами. Здесь мы приводим правовое основание наших требований. Просто дословно цитируем статью 91 Жилищного кодекса Российской Федерации. И далее следует просительная часть. Что именно вы просите от суда выселить гражданина и называйте его фамилиями, отчества, и, если необходимо, то и членов его семьи, которых также необходимо перечислить, из квартиры. Конкретно ее адрес, номер квартиры, номер дома, улица или переулок, населенный пункт. Без предоставления другого жилого помещения. Потому что такие нарушения, которым посвящен этот иск, они не предполагают предоставление жилого помещения какого-то взамен того, из которого ответчиков предполагаемо будут выселять. И завершается исковое заявление перечнем прилагаемых документов. Что здесь обязательно? Обязательно приложить копии искового заявления. В двух экземплярах у нас, потому что один для ответчика, а один для прокурора. Квитанция об оплате государственной пошлины. Без нее суд иск не примет к производству. По данной категории дела она составляет 300 рублей. Реквизиты банковские суда можно найти на его официальном сайте в интернете. Оплатить госпошлину в любом отделении любого банка. И, соответственно, приложить ту квитанцию, которую банк вам выдаст. Далее мы прилагаем все документы, на которые мы ссылались в тексте иска. Это копия свидетельства о праве собственности истца на жилое помещение, копия договора социального найма ответчика, если она у вас имеется, копии документов, которые подтверждают факт нарушений со стороны ответчика. Это все, что перечислялось в иске. Копия претензии, которая является обязательной. И сюда же можно добавить документы, квитанции с почты, которые подтверждают отправку, и, возможно, даже получение, если это почтовые уведомления о получении претензий. Если вы обратились за помощью к юристу, к представителю, то необходимо приложить также копию доверенности. И закон, как я уже говорил, не ограничивает ИСЦА в доказывании, поэтому он может прилагать любые иные документы, которые подтверждают изложенные в иске обстоятельства. Далее ставится дата, потому что это тоже является достаточно важным. И подпись. Подпись самого истца, либо его представителя. Итак, сегодня я рассказал вам, как правильно составить и заполнить исковое заявление о выселении ответчика из жилого помещения. На примере соседей, которые без хозяина относятся к помещению, нарушают ваши права или используют жилое помещение не по назначению, для, допустим, для какого-то ателье, магазина и так далее, без соответствующего разрешения. Однако данная категория дел является достаточно сложной, поэтому мы рекомендуем вам в случае возникновения таких споров, таких проблем, обращаться к профессиональным юристам.